Приветствую вас, друзья! С вами Тёма. И многих интересовал вопрос, как обыграть казино Вулкан. Как это сделать, я сегодня и продемонстрирую вам в этом видео. Как видите, начали мы с 10 косарей. Ставочка на наша 450. И играем мы на таком замечательном слоте, как Крэйзи Манки. Либо же просто обезьянка. Ссылочка на которую, конечно же, для вас находится в описании. И чтобы вам продемонстрировать, как же, как обыграть казино Вулкан, я сегодня из 10 косарей... Должен сделать как минимум 50 Как минимум, друзья И тогда вы все поймете Да, мы тем временем ловим бонуску. И идем, соответственно, как и обычно Как и обычно на данном слоте пана расставящий Каска нас спасла, но Не сильно, не сильно, да, друзья Окей, еще 5 косарей мы получаем И наш баланс уже составляет 19 кусков, друзья, 19 вот так вот, я думаю, сделать те 50 катарей совершенно проблем сегодня не будет. А еще, друзья, кстати говоря, можно... А, еще бонуска поднять, поднять ставку надо было бы. Жаль, немножко раньше бы это сделать. Сейчас на данной бонуске было бы вообще замечательно это. Первый канат пошел. Да. Определенно, друзья. Определенно. Окей! Х25, Х25, 24 куска. Просто представьте, если бы я поставил 900, я бы поднял 48 тысяч. Просто прикиньте, 48 тысяч. Сразу, соответственно, цель была бы уже выполнена. Но, так или иначе, мы уже, уже у порога. И еще одно бонус ловим. Оставочка-то уже поднята, заметьте. А ссылочка-то, заметьте, на данный слот уже в описании, я слышу. Поняли, да? Х10 неплохо, 9 кусков поднимаем. На этом не останавливаемся. На этом останавливаемся. 18 тысяч проверяйте. Как плавно перетискают денежки к нам. В кошелек. Еще бонуска. ай яй яй Как видите, только два примата было. Вот, если бы этого еще посчитать. А вот и три примата. Сколько же сегодня бонусов? Как нам везет на них? Слушайте, я думаю, это определенно вашего лайка заслуживает. Кто считает иначе, можете написать в комментариях. Обязательно с вами подискутируем по этому поводу. Х25 еще. Ай, надо было, надо было на третий канат тыкать, капец. Еще 20 тысяч к нам упало. Друзья, что я там говорю ночь. Еще 20 тысяч нам упало. Твою мать. Что происходит? Я не успеваю даже говорить. Понимаете, я смысле сбиваюсь. Я только хочу сказать одно, как моментально к нам при... Еще пятнашка. Нам предлагает большая сумма и все. У меня голова немножко отключается. 113 тысяч, друзья. 113. Я, Я даже не помню, что я хотел сказать. А, нет! Камон, точно. Вы помните, что я вам говорил вначале? Как минимум должен поднять сегодня 50 тысяч. Какие 50? 113 кусков. И еще одна бонуска. Три примата говорят, что нет, Тюма. 113 тысяч. Тебе это мало. Мы знаем твои потребности, твои траты, поэтому мы сегодня тебе выдадим по полной. X5, X5, X5, X20. Считаем, проверим. А, ой, точно, 50 на 50. Чуть не забыл. К сожалению, anyway, lost. lose. Но. Но 130 тысяч. 130 тысяч у нас. Уже у нас. Эх, жаль, жаль, жаль, жаль. Ты слабо выигрыш, я моментально вижу. Здесь тоже ничего. К сожалению. Но ничего. Продолжаем. Продолжаем показывать вам, как обыграть казино Вулкан. И как видите, я весьма успешно вам показываю. Цифры. Цифры никогда не будут запомниться, друзья. Поэтому изучайте математику. И поймете, что цифры никогда не лгут. И тем самым мы уже имеем 120 кусков. Имели, конечно, чуть больше, подслили немножко. Но это неудивительно. Видите, сколько было заносов большущих. Это неудивительно. Что... После белой полосы, как вы видите, немножко пошла черная. Надолго или нет, я не знаю. Надолго или нет, зависит лишь от вас. Вы, наверное, сейчас не совсем поняли, о чем идет речь, но... Чем больше будет на данный момент стоять ваших лайков, тем скорее черная полоса пройдет и наступит белая. Вот уже немножко лучше обстоят дела. Не, слабо, слабо, слабо, слабо. Поднажмем, поднажмем. Окей, окей, вот заметьте Стоило чуть-чуть заговорить о лайках моментально 12 кусков нам прилетает Совпадение, скажете вы? Статистика, скажу я 5 тысяч, 10 тысяч 11 800 Друзья, 150 кусков почти, почти у нас в кармане Ах, да, кстати, единственное две обезьянки Чуть не забыл, давненько не было бонусов Вам не кажется так? Может, сейчас? Нет. К сожалению, немножко не докручивает. Не, тоже слабо-слабо. Я задумался, смотрю, сколько там должно было выпасть. Но, по сути, нам ничего не выпало. Но так или иначе, мы все же приближаемся. слышите, Приближаемся к 150 тысячам. О, должно что-то быть. Вижу по этим черепушкам. Всего-то 3000, на самом деле, я думал. Я думал, побольше выпадет. Но выпало, что выпало. А выпала нам еще одна понская долгожданная, друзья. Сколько же мы ее ждали? Давайте поставим все дружно палец большой вверх, чтобы впредь. Она так долго себя не заставляла ждать. не не не, -не. Серьезно. Мы не этого ждали. Мы не этого ждали. Что это было так что? Почему? Вы, вы видели, что произошло? То есть два кокоса я слышал моментально. Невероятно. Сегодня вообще какие-то, заметьте, невероятные вещи происходят. Это обезьяна нас перебивает раз за разом. Своими большими заносами не дает мне закончить мысль. Когда я вроде подуспокоился, смотрю, залипаю, как прилетают два кокоса. Когда мы совершенно этого не ждали. Ну давай же, давай же. Поднимайся, давай, давай. 300, косай 300. Слава. Слава, слабо, слабо, слабо. Я хочу забрать уже свои 150 кусков. Обезьяна, почему ты мне их не отдаешь? Было же все окей. О, должно что-то быть. Три-триста. Ради интереса. Посмотрим, что нам выпадет. Рискуем. Рискуем и, как видите, успешно. Два-два-два. Нужна двойка. Не-не-не. Тройка, я заметил, самый опасный элемент. Здесь. Потому что выпадает тройка, и я стабильно счастливаю. Как это происходит? Я не знаю. Эх, к сожалению, опять одного примата не захотела нам докручивать. Но мы анивейт anyway забираем свои 150 тысяч. И еще немножко тут посидим. А все, потому что мне кажется, должна, должна скоро выпасть бонуска. Нормально, нормально. Потому что давненько, опять-таки, ее не было. Была, да, но там мы ничего не получили, поэтому я ее даже за бонуску не считаю. Так что... Нужно, я думаю, дождаться бонуски и на сегодня на этом подвести итоги. Их бы чуть выше, просто чуть-чуть выше. Они на самом деле мало дают, но так или иначе, так или иначе, друзья. Дождались, дождались. Раз, два, три, четыре. Четыре обьяны. Идем, конечно же, мы с вами по нарастающей. Да нет, нет, нет, нет. Слабая была. Да. Камон! Я только сейчас заметил. У нас было 150 кусков, 100 плюс, а я все еще сидел на такой ставке. Я думаю, почему я так медленно... Ладно, друзья. Как я обещал, на этом и закончу. Бонуску мы поймали, Как играть в казино Вулкан я вам продемонстрировал. Вот такой вот суммой. Поэтому на сегодня мы и закончим. Удачи вам. Удачи. И да, ссылочка на данный слуд, конечно же, для вас находится в описании. Всего доброго.